Судя по нашим истории последних трех лет, а, а, начало, или при первых встречах больше клубов, к началу чемпионата их оказывается меньше. Я, не, я надеюсь, что это не обязательно такая система. Надеюсь, на первом собрании высказали устное соглашение 10 клубов. А, будет ли оно подтверждено письменно на следующем собрании, которое будет в начале июля, а, было бы хорошо. и чтобы оно продлилось до, вплоть до конца чемпионата. Я вчера видел представителя Донецка, Донецкого хоккея, он представлял Дружковку, и он говорит, у них там традиции устоявшиеся и за последние несколько лет, особенно с построением нового катка по программе развития хоккея Украины, у них там детская школа работает, и он даже никак, без каких сомнений говорит, на наш хоккей будут ходить полный стадион. То есть стадион это как можно сравнить, скорее всего, с, с Белой Церкви, когда в прошлом году на каждый матч приходили полные 500 или 700 зрителей. То есть, я, и он такой без даже всяких сомнений это сказал. Насколько я слышал, дружба не сможет остановиться к началу чемпионата. Но, но у них там есть еще в Донецке еще два катка, на которых проводятся ну, там, типичные эти катки, там, и Алмаз, и, и помню, как еще называется. То есть, у них там есть, где играть. Следующая встреча будет назначена, вроде бы, начало на 30 июня, но это вроде, это вроде бы праздник у нас, то есть ну, перенос Дня Конституции с субботы на понедельник. Значит, запланировано 1 июля. А что к нему, ну, во-первых, от команд должно пройти конкретное решение, скорее всего, письменное, в, этом, в, том, в этот день должно состояться. А от же, от, от Лиги, от, надо им, команда, передать более-менее такие очертания чемпионата. То есть, ну, если с расчетом 10 команд, сколько игр, сколько кругов, когда начало.